Третье упражнение, берете лист, делите его пополам и отбрасываете вот любую вашу деятельность и не представляя, то есть вот вам все равно, чем вы будете заниматься в будущем, абсолютно любая деятельность, но что в этой деятельности обязательно должно быть, обязательно вот, вот. и чего категорически не должно быть. Когда я искал себя в 30 лет, начинал искать себя, у меня был свой бизнес тогда. И когда я вот это вот взял, у меня первым пунктом, и по сей день там написано это, я понял то, что я не хочу руководить людьми. У меня отсутствуют подчиненные.